Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Пугачева Наталья. Хочу поздравить вас с наступающим годом с желтой или земляной свиньи И хочу пожелать вам, независимо от того, какие у вас цели, независимо от того, какие у вас мечты, какие у вас планы на следующий год, хочу пожелать, чтобы все эти планы и ваша жизнь была в гармонии с миром, с вашей семьей и, в общем-то, с теми энергиями, которые к нам и приходят. А какие они, эти энергии? существует легенда что когда животные спешили э, на поклон к Буде, э, свинья она шла своим знать своей дорогой своей тропинкой она не пыталась быть амбициозной она не пыталась растолкать локтями своих соперников она просто она просто шла по намеченному пути она преодолела все препятствия и за это буда ей дал выдал самый стабильный год поэтому в этом году у нас будут, я надеюсь, очень много дружеских энергий, энергии семьи, энергии просто тепла, домашнего уюта, может быть, даже лени, тоже надо. Итак, подумайте, чтобы вы могли закончить в этом году, потому что со следующего года, с 20 -го год года крыса, когда начнется, у нас начнется новый 12-летний, такой как, типа, зодиакальный цикл. И там мы уже с вами будем говорить про новые планы. А сейчас планы закончить те 12 лет, которые у нас прошли, у всех у нас прошли, и э, прожить в мире с этой свинкой и быть такими же, как она. Мы не будем идти по головам, мы не будем расталкивать людей локтями, своих соперников, но мы будем идти четко к намеченной цели. И в этом вам будет помогать вся наша команда э, нашей школы астрологии Натальи Пугачевой. Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская. Я являюсь консультантом и преподавателем подзыва в школе Натальи Пугачевой. Я хотела бы поздравить всех наших учеников с наступающим 2019 годом и пожелать вам и вашим семьям и близким в следующем году здоровья, счастья, финансового благополучия и исполнения всех ваших желаний, чтобы у вас оставалось время на отдых и саморазвитие. И надеюсь, что наша школа поможет вам в реализации ваших планов. С наступающим вас 2019 годом! Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова. Консультант Фэншуй, шуй Мин Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Я сейчас нахожусь в одном из красивейших городов Европы в Будапеште. И вообще в красивейшем городе мира, я считаю, потому что это город дворцов. Сбылась моя мечта, я побывала в этом городе. И несмотря на плохую погоду, сейчас здесь идет дождик. Наступление Нового года все равно чувствуется, у всех хорошее настроение, город красиво украшен. И... Что я хочу сказать. Я хочу вам пожелать, чтобы в следующем году также сбылись все ваши мечты. Этот год был для меня фантастическим, потому что мой сын обрел семью, женился. Я побывала в нескольких странах, в тех, в которых давно мечтала побывать. В общем, мечтайте. И я хочу пожелать, чтобы все ваши мечты, даже самые дерзкие, сбылись. Поэтому ставьте, не устанавливайте себе каких-то рамок. Пусть ваши мечты будут очень э, дерзкие, э, и я надеюсь, что они все в этом году сбудутся. Желаю вам счастья, успехов, здоровья, конечно, и сбычи всех мечт. Здравствуйте, это Елена Пирогова. Я продюсер нашей школы и занимаюсь тем, чтобы вам легко и комфортно было с нами учиться. Я желаю вам в новом году большого, крепкого, огромного здоровья, потому что будь здоровье, будет все остальное. Пусть у вас в новом году все получается. Пускай ни одна возможность, которую у вас есть, не будет упущена. Я очень хочу, чтобы каждый из нас не говорил себе, «Нет, это не для меня, все для нас, все хорошее в новом году будет для нас». Я хочу, чтобы все ваши желания, все ваши мечты осуществились, и чтобы у вас хватило сил мечтать, загадывать, и каждый раз вы могли бы делать, осуществлять, я не знаю, придумывать себе новые интересные желания и мечты, чтобы энергия всегда у вас была, чтобы у вас были силы на близких, на осуществление разных дел, от маленьких, бытовых, небольших до огромных глобальных проектов и планов. Пусть будет много удачи. Пусть удача сопровождает вас в этом году. Мы сделаем все, чтобы эта удача была рядом с вами. И вам только останется ее, что называется, «взять». Не пренебрегайте возможностями. Если есть какая-то возможность, говорите ей «да». Мы всегда часто боимся, а вдруг за поворотом нас ждет какая-то неизвестность. Но есть очень много методов и способов проверить, настолько ли эта неизвестность неизвестная и настолько ли она для нас может быть неполезна. Все, к чему вы прикасаетесь в новом году, должно превращаться в радость. В удовольствие, в успех, в удачу, в огромное количество разных желаний. Пусть вас всегда сопровождает счастье в Новом году.